Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои постоянные зрители, дорогие мои те, кто случайно забегнул на мой канал, и дорогие мои, вообще все люди. Итак, вчера я провела, значит, я сегодня беседую на тему качества жизни, то есть в воскресенье я Задалась целью, вернее у меня родилась мысль, идея, что надо в нашем многоквартирном доме вывести тараканов. Стыдно сказать, живем в 21 веке, но это у нас есть. Одни выведут, других заведутся. Одни выведут, в другие заведутся. Вчера я вот такое сделала объявление, напечатала его в 10 экземплярах не побоюсь этого слова, развесила во всех доступных и недоступных местах, даже в туалете перед унитазом, чтобы людям оно попадалось на глаза, где только можно и не можно. Кроме того, я сделала, ну, созвонила с определенными людьми и сделала вот такое, листовку, содержание этой листовки, когда будет Дезинфекция предполагаемая, каким препаратом она производится, какое воздействие этот препарат оказывает на людей, на животных, и на предметы и даже на насекомых. Как приготовить помещение для дезинфикации и как оплатить, как рассчитать оплату. Таким образом... Я эти два объявления вчера сделала и развесила. Народ собрался, народу собралось много. Сегодня мне одна соседка сказала, что у них никогда в жизни такого многолюдного собрания не было. Мы все беседовали. У нас было вынесено две темы на повестке дня. Было каракан с трубой и как провести субботники и облагородить помещение. Вот я сейчас собрала все объявления со всех этажей, Бумага еще вполне приличная, она кое-куда еще у нас может пригодиться, поэтому я ее сейчас приверу. Вот. собранием все люди оказались, оказались довольны. Что я имею в результате этого собрания? Во-первых, я опустила листок регистрации, чтобы знать, кто присутствует на собрании. Я не уверена, что все записались. В в следующий раз надо будет запустить два листка регистрации, потому что кто-то подходит потом или место не хватило на этом листочке. Далее, ну понятно, что секретарий секретарей записываем все вопросы, которые возникают, люди вносят конкретные хорошие деловые предложения. На самом деле никто не хочет жить в плачевных условиях, все хотят жить нормально и комфортно. Только вот надо, чтобы лидер вырисовался. Этим лидером в данном случае оказалась я. Я одела вот так красивую такую красную футболочку. Сюда повесила галстук. Вот вы можете смеяться, можете не смеяться. Вот так вот я его повесила на свою шею. В галстук я воткнула телефон. Вот так вот включила камеру и он снимал все, что там происходит. Невербальное воздействие, все это, конечно, произвело. На мне были красивые мои темные очки, я вся из себя была дама спама. Вот. Собрание длилось один час, быстро-четко. Людям, конечно, нужен был базар. Мне базар не нужен, мне надо было детей вовремя уложить спать, чтобы утром проснуться в школе. Я довольна собранием, очень довольна. Сейчас я подвожу итоги, записываю дальше, что мы делаем. И сейчас э, по тараканству. Значит, третья часть. Из, ну, У нас по списку, по номерам 75 квартир. Хотя на самом деле одному жителю может принадлежать вплоть до трех квартир. Вот мы, например, три комнаты принадлежат. Из них из трех комнат сделана одна квартира. И поэтому три номера. Вот. На самом деле, занимаемых людьми квартир гораздо меньше. Те, кто мне поставил плюсики, я дитрачку такую, мой, ежедневник по личному, моему, по личному моему проекту, я и многому, ну, я тоже его такой веду, купила дитрачку, сделала, и вот, значит, они мне поставили плюсики. Те, кто поставил плюсики, то, значит, эти люди согласны с тем, чтобы к ним зашли дезинфикаторы и произвели обработку. И они оплатят добровольно, плюсом еще места общего пользования. Так, а те, кто поставил минус, либо их не было на собрании, либо они считают, что у них тараканов нет и они прекрасно живут. Сегодня, вечером, завтра и послезавтра я пойду по этим квартирам, у которых стоит минус. И выясню, живут в этих квартирах люди или не живут. Есть у них тараканы или нет. То есть они могут, пусть мне напишут расписку. Я отвечаю за то, что в моей квартире тараканов. Нет, мою квартиру дезинфицировать не надо. Вот таким образом. Я не поступлю. Вот. Теперь в отношении. А, ну это значит за три дня, в понедельник мы созваниваемся снова с центром дезинфектологии и уже более детально разговариваем, хотя я уже познакомилась с заведующим и. Чуть ли не ежедневно с ним созваниваюсь. Теперь мне надо брать даже обрыв, буквально в смысле мастера участка нашего, э, от управляющей компании с целью проведения субботника и у, у, убрать территорию от мусора и всякого прочего. На следующие выходные, это у нас будет 23 числа, 23 апреля, с 14 часов мы проводим субботник. Я также напишу объявление, 15 штук, чтобы все видели и знали. Далее. Управляющая компания обещала сделать нам грабли лопаты и мешки и вывоз мусора. Вот сейчас вывоз мусора, я буду звонить и более плотно общаться с мастером. Пожелайте мне удачи, пожалуйста, потому что я очень волнуюсь. Я как бы села, взяла бразды в свои руки, взялась за этот вопрос очень активно и вижу результат. Сегодня я, как обычно, мочишек проводила в школу и иду обратно, идет навстречу мужчина. Я не помню, живет он в нашем доме или не живет, приятный такой молодой человек. И смотрю на него внимательно. Он взял и сам со мной поздоровался. Значит, он живет в нашем доме. Всем пока. Всем желаю активно э, занимать активную жизненную позицию. Активную жизненную позицию. Девиз. Если ты хочешь что-то сделать, то ты найдешь тысячу способов для того, чтобы это сделать. Если ты не хочешь что-то делать, то ты найдешь тысячу э, отговоров и причин для того, чтобы это не делать. Бери снег, пока.